Да? Да. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить классовое деление современного общества. Мы являемся коммунистами, надеюсь, вы тоже. Являетесь. Я считаю, но являетесь. И соответственно, мы считаем, что Придерживаемся реального материалистического подхода да, к окружающему нас миру. То есть все вокруг это материя. Соответственно, человеческое общество тоже является материей и развивается по закону материи по законам развития материи. Это какие законы? Это законы электрического материализма. Перечислять да? а, их не будем. Я коснусь только в вот, основном одного из них. Это а, закон единства а, и противоположности. В соответствии с этим законом наше общество делится на классы. Оно делилось на классы, а начало делиться на классы еще а, сразу же сказать, после, да, после того, как перешло из первобытного Общество рабовладельчатей. Необходимость деления на классы. Возникла из-за того, что человечеству необходимо было развиваться. То есть шло, развитие, шло э, развитие средств производства, соответственно, шло определенное деление на классы. Классы имеют между собой антагонизм. А противоречия между классами накапливаются, соответственно, происходит эволюция. Да? Эволюция это не просто один день какой-то, да, это какой многолетний процесс, где 300 лет, 1000 лет может происходить эволюция. Это все зависит от накопления да. это все история, и мы пришли к чему? Мы пришли сейчас к тому, что какая сейчас у нас общественная информация, да? Пойти на, на всей земле у нас сейчас капитализм. А это значит, что общество делится на два класса Капиталисты и наемные работники. Чем они отличаются эти два класса? Капиталисты имеют собственности средства производства, наемные работники работают. Не имеют собственности средства производства и могут предложить на рынке труда только своих. Знания, навыки, умения, силу и так далее. Хорошо, да? пользуют свою способность к труду. А, ну, вот этим они отличаются. капиталисты, а, обладая частной собственностью, а, эксплуатируют наемных работник. Эта эксплуатация постоянно усиливается. А, у нас растут постоянно такие вещи, как цены. У нас а, растет рабочий день, негласно, да, неформально. А снижается заработная плата и так далее. Все это элементы просто эксплуатации наемных работников, То есть противоречия, мы видим, при капитализме нарастают постоянно, да? А, да? Но наемные работники являются классом в себе. Они не являются революционными классом пока. Не осознают своих интересов и не вступят за в борьбу. То есть, диктатуре буржуазии может противостоять только диктатура пролетариата. <сосим> То есть, это организованное хозяйство. И не только хозяйство, но и открывается правовая борьба в со... правом. <сосим> диктатура пролетариата. Пролетариат это те же наемные работники, но осознающие свои интересы, вклад для себя, так называемые. А, вступив в борьбу, соответственно, с пикатурой буржазии, а, первая цель облитариата – это социалистическая революция. Соответственно, провозглашается социализм, именно провозглашается и а это, да, это является переходным периодом между капитализмом и коммунизмом. А, ну, собственно, резюмируя, да, что еще хочу сказать? Вот еще возвращаясь опять же к вопросу диалектики, а, то, что бесклассовое общество стало классовым и, соответственно, должно прийти опять по закону отрицания отрицания, опять вернуться к бесклассовому обществу, но на другом уровне. Вот таким вот образом. Общество делится, еще раз резюмирую, да, на капиталистов и наемных работников. Наемные работники, сознавшие свои интересы, являются как периодами вступает в борьбу с капиталистами. Все, что за интересы всех наемных работников, даже если они не работают, нет. Все, в принципе, Вопросов нет, если что да, можете приступить. Uh, у меня есть да. ваше утверждение. Я считаю, что все-таки понятие наемные работники, это слишком широкое понятие. Можно выделить счет наемных работников на рабочий класс. По определению Маркса к рабочему классу относятся те наемные работники, которые не имеют собственных средств производства, которые поэтому вынуждены продавать свои рабочие силы, и которые в средстве этого производят прибавочную стоимость. Вот именно эти люди являются рабочим классом. А наемные работники — достаточно слишком широкое понятие, например, Например, министр Медведев, он придает свою услуги там, государству, получая за это жалобные. Да? Он поэтому наемный работает. Но он не, не производит никакой прибавочной стоимости, поэтому он не рабочий, он не эксплуатирует. Он просто выше послойки бюрократа. Также считаю, что существует такой промежуточный класс, как у да. Вопросы или вы выступаете в нет, да это просто речь. Это да. Я только не речь. запомню. Информации просто. Пусть ответная речь дадут. Все, давайте ответная речь тоже пошла. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Что существует помимо буржуазии и пролетариата, также промежуточный классный семинар буржуазии, который не является буржуазией понимаем, в умам смысле этого слова, но при этом она не является пролетариатом. И вследствие мобилизации капитала постепенно мелких гражданей проигрывают компенсацию с крупным капиталом, поэтому ее не сокращается. То есть большая часть мелких гражданей в смену приходит к льдвии пролетариан. у меня а, все. В общем, то все? То есть мелкая <связано> Нет, давайте начнем с рабочего, да? рабочего класса. Так, ладно. Постепенно, по ходу, а то мы сейчас что-нибудь забудем. <связано> Нет, смотри. вот Они выдвигают тезис, что именно что рабочий класс это не просто наемный работник, а который сейчас создает своим трудом прибавочную стоимость специалисту, непосредственно участвует в создании прибавочной стоимости первичной продукции, да? То есть это как обычно злостной наемный работник. Так, значит, почему? То есть мы считаем, что все наемные работники это один класс, выделяем рабочих как отдельный класс, потому что рабочие, когда Маркс писал свои труды, рабочие были Единственными, единственными наемными работниками. Единственными. Ну, на тот момент, да. да. Соответственно, и рабочий класс понятия, и наемные работники было синонимами. Да. Сейчас рабочие составляют, ну, если я не ошибусь, я вот следовал около, где-то половину наемных работников. В России в случае там по... Около 70 миллионов у нас всего наемных работников из них 30 миллионов, 35, вот там варьируются понятием, являются рабочими. То есть, соответственно, сейчас это понятие наемных работников, оно расширилось в связи с появлением, в связи с переходом частично вот этих вот привилегированных классов. Раньше дворяне это были, точнее, инженеры, например, были в основном да? Этот класс рекретировали инженеры. Инженеры стали простыми наемными работниками, такими же, как и рабочие. Трудовые интеллигенция. Офицеры а, раньше были тоже в основном. Ну, не в основном, конечно, там определенный процент, скажем так, чтобы науку, логику не нарушать. Определенный процент офицеров был тоже из дворян. Ну, в российских да. Затем, да, дворянство рекретировали. брать не только командиры, да, да. и потом офицеры стали тоже наемными работниками. Точнее, в Советском Союзе просто трудящие, там не было работников, потому что сами на себя работали люди, и... да? Не Сам себя не найдешь. Соответственно, что, Делить таким образом мы не видим смысла, потому что, ну, участвуют рабочие непосредственно, получается, в получении продукта, да? Что каким образом это меняет качественно? этих наемных работников, то, что они видят результаты своего труда где-то там вот на упаковке, я вот просто э, не вижу различий. Дело в том, что э, остальные наемные работники также, также участвуют в производстве продуктов а последовательно. И также они, мало того, что они также участвуют, так они еще и также увлечены тем, что они отчуждены от результата своего труда. Э, э, рабочих необходимо учить, они учатся в школе. Это делают учителя. Рабочих необходимо лечить. Это делают врачи. А, врачей и учителей тоже надо учить и лечить. Да. И, и, и прочие наемные работники, те же военные, они участвуют, пускай непосредственно, но они своим, скажем так, своей деятельностью обеспечивают безопасность всего этого процесса. Да? Даже несмотря на то, что они работают на капиталистов, они в этом процессе все равно обеспечивают сохранность трудящихся этой страны. Я имею в виду любой страны, не только Россия. Mm -hmm. То есть главное качество, как я вначале говорил, оно остается прежним. Отсутствие э, частной собственности э, в руках наемных работников. Как-то выделить отдельный рабочих, вот опять же, возвращаясь к тому, что выделять рабочих, да. А те же специалисты на заводе сейчас есть, которые не инженеры, но и не рабочие, вроде как, в прямом смысле, да? Есть инженеры, которые на, работе, на заводе работают и тоже участвуют в создании, только интеллектуально, в создании этого продукта. Они уже в отдельных сторонах ну, а построить да? так, вот вот да? так вот именно. Потому что это вопрос о том, а, вот, почему вы эти о том, что есть не только старое ядро фабричного рабочего класса, mm -hmm. что ну, вот сегодня можно называть этих людей там, прикариатом, когнитариатом. Mm -hmm. mm -hmm. а, ну, вот, вот та вот работа Гайя Стэннин да, да, новый особый класс. По сути, прикариат нет достаточных оснований выделять, как новый класс, потому что отношение к средствам производства у него остается то, то же самое, как и у рабочих. То есть для, для марксистов, в принципе, любовь, это самый важный критерий, отношения к средствам производства человека. Но ну, поэтому мы и так на, вот на отношение к средствам производства. Но добавляем от себя, что надо еще осознавать свое положение в этом мире и свои интересы, осознавать и продвигать, и защищать их. То есть, и вот хотел бы, кстати, недавно, например, взять казанских э, да, которые выдвигали определенные требования, там, недавно пришло 8 их требований, там были даже политические. В итоге они порешили, что три требования экономические кому удовлетворяют, там по 10 рублей накинули на зарплату, по 500 рублей вроде как. Сейчас часы начали где-то платить, э, рабочие деньги до 8 часов в день, и все остальное это вы уже по двойной ставке, как перерам, будете. Вот, То есть не убрали вот эти заработки, вот а просто их стали больше оплачивать. И еще их застраховали, жизненность застраховали. Вот. То есть все, все их экономические требования, точнее даже не все, а три самых легких экономических требования их и они на этом прекратили борьбу, не ни не не укоснительного выполнения их политического требования это а введение более жесткой техники безопасности в уничтожения в производстве. То есть они от этого меньше умирать не станут. Ну вот по поводу, опять же, вот, рабочих деления и нерабочих, да? И то, что у остальных якобы прибавочный продукт никто не отчуждает. Но надо тут смотреть, мне кажется, просто шире. Для, для врачей, учителей, и прочих бюджетников капиталистом является все государство. Все государство в целом. И прибавочный продукт отчуждается на уровне государства, у этих людей. Вот и все. Они такие же наемные работники, как и рабочие. Вот, поэтому мы такого деления не производим. Для нас любой, наверное, работник, кем бы он ни был, он является потенциально пролетариатом. Не Все. только из может быть пролетариат возникнуть. Нет, я не говорил про то, что числе надо отделять. Там, а превосход. так чего делить тогда? Ну вот, например, Чубайс. Ну, на а я давайте я теперь помню. вот коснемся непосредственно топ-менеджера. Да? Уже жало никакой не да? Вот, кстати, я хотел бы да, перейти к, этому, <laughs> к этой части вопроса. -то. А, Но ну, топ-менеджеры, вообще, это... На самом деле не наемные работники, хоть они формально и не являются. Мы, давайте посмотрим на суть и на факт, ну, то есть на а, определяющие факторы, скажем так, да, которые мы видим. Наемный работник, еще раз, да, возвращаясь к определению, это Помогает. член общества, человек, который не имеет собственности средств производства. Да. Те люди, которые он купаясь, не гредя, они являются... Собственниками средств производства на самом Одновременно деле Одновременно на них работают Только в России -то. везде. Так. Потому что может быть президент Который <связывается> не имеет там никакой собственности Но при этом он просто как-то это, это не их собственность она а, да, государственная, Но они располагают и распределяют но свои блага Как Правильно, власть. правильно. Власть. Да. Да. То есть да. они формально могут не иметь Этой собственности формально на бумажке Да но располагают они точно так же, как обычные капиталисты. Как по собственники, сути, как владельцы. По сути, государство это и есть они. То есть государство это инструмент в руках да, да, буржуазии. Но при этом самый главный инструмент, в руках вот сам, самого этого инструмента, они сами обращаясь, опять же, вот, к этим разделениям. В да, Советском Союзе, например наемных работников не было, были трудящиеся с определенных периода, не будем углубляться. Mm -hmm. Да, и соответственно, трудящиеся да, э э там не было частной собственности на средства производства. Я так была может вот по, вот, по поводу деления. Как, как, как... А, там не было отделения в верхушке управляющей от. Нет, вот, я про говорить. управляющих, да. Вот. Началь, начальники, директора, там были такими же трудящимися. Ну, они также ну, зарплату, Да, <реклама> они могут, могли получать даже меньше рабочих зарплат. Вот, вот, поэтому, хоть они и были управляющие, даже самого возьмем там, прежнего, ну, прежнего, ну, еще пускай даже те времена уже, да, я это... просто его зарплату знаю. 1200 <реклама> рублей. 1200 рублей да. Простой офицер мог получать 300, 350 лейтенант. То есть это не такие заоблачные суммы. Сейчас посмотрите на их зарплату. Да, даже зарплату. Даже не будем касаться собственности. Просто официальную зарплату государственную. Это уже элемент того, что они владеют этой собственностью. По сути, по факту. Получается, это у нас миллионы. Там, просто сутки миллион. Все чиновники. Миллионы. Ну как говорите. Мы не говорим про именно вот этих вот тех чиновников. Там, там значит, да. могут любую себе зарплату на самом деле. Как и хотят. Просто это ну, смысла, нет. Смысла выше, смысла нет. Там, да, да, что у ну, него и так там прибыль огромная. Точки а, прибыли в своей компании. Недавно тоже была да. такая <сместра> о том, что один из депутатов предложил повысить себе зарплату и всем депутатам, потому что они работают все меньше, то плодот Давайте подплопкаем, не видели цену в Москве. Ладно, цены в Москве. Вот цены в их столовой на петерброд с красной икрой там 12 рублей. Где ты вообще видел подобное? Так что они страшно далеки от народа, они как раз относятся к той буржуазии. Они и сами себя нанимают, и да. сами же исполняют свои функции. То есть формально они как бы являются наемными работниками, согласно документу, Но по факту, то есть бедюра есть, да, и де-факто. Вот де-факто мы берем, это та же самая буржуазия. Это даже не слуги буржуазии, это именно да, буржуазия. В нашем конца. государстве по мере. Это в связи с срачным капиталом в государстве. В связи да, по... с просто у нас такой опыт был, а во всех западных странах оно происходило естественным путем. А. А, а у нас это досталось, да. да? Но у них, вот смотри, что в западных странах сращение капитала и государства произошло, что у нас и все это привело к тому, что образование полностью государство. Просто еще у нас самые реакционные, шовинистические и начали 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. просто они еще не рулят окончательно они просто еще деньги просто нет опасности политарских летарской и кстати рабочих если мы возьмем да так непосредственно отдельную категорию да судящих это отсекает много. Нич, не часто нет да это отсекает зачастую да. они вообще буржуазное мышление буржуазное мышление мелко буржу. мелко да. чаще даже чем остальные наемные рабочие вот помните урал вагонзавод да мы сейчас придем и там наведем порядок. У -у -у. Вы, вы, рабочие, придете разгонять таких же наимных работников в Москве. Да? Да. За то, что они против Путина. Mm -hmm. То есть они вообще лично предали. А потом, что было с заводом, Сколько там форматов он поставил? Mm -hmm. Более целых шиш десяток. Зато потом этот, как его фамилия -то? что Рогозер, голова-то у них там был, аванский такой. Их не Стал, прав, при этом президентом. Да. <систит> <систит> Молодец, выслушался. Лизнул, так лизнул, -то, лизнул. За это. Так что, рабочие, далеко. легко... Вот я работаю на заводе, я говорю, что рабочие абсолютно пассивные. Кстати, по поводу... Царствие, абсолютно. По поводу... по поводу, ты работаешь на заводе, вот помните, весной, в начале лета были митинги по поводу сокращения Троуз. завода, не кажется, про заборы, ничего там. Ну я в основном за прозу болею. Ну, пришли рабочие, я помню, они стали. Мы не коммунисты мы вообще, с Богом ели, да, за трибуны. Это... Сказали не выдвигать радикальные требования, да. Ну и вообще вопрос в том, сколько вышло человек, да? Ну, да. Даже на мирный митинг. <laughs> То есть за который вроде мы бы ничего не. Им... Рядом. И каких приказаний не будет, да? Митинг был. Организованный КПРФ. Туда пришло 3,5 землекопыт. Ну, 100 человек там было, максимум меньше. Нет, там человек 70 было. Максимум. Из них человек 20 только вот строил. Да, все остальное... Остальные это все пришедшие из конфликтов. Назови себе от них. 500 человек сокращали. 500. Пришло 20. Там всего где-то 600... Нет, всего где-то 600. Там, 870, а, да, там 800, 800 да. а хотели сократить, ставить до около 200. Я точно их не помню. То есть, да, они непосредственно участвуют. То есть у них непосредственно отчуждается прибавочный продукт. Да, они видят результаты своего труда, но это не делает их абсолютно. Наоборот, это их расколаживает Даже вот такое современное положение в том, что... Как думают, э, там, токарь предыдущие. Ну, я сейчас наточу больше деталей, я больше получу, я молодец. Сократят но, соседа, да. мне перепадет 20% от его зарплаты, потому что я буду за соседа работать. Да. Двойную норму, но перепадет только 20%. Ну, но нормально. определенно любого рабочего не можем называть таким То есть он может и э, воспроизводить ширинистый может, да. может быть жон дом дома. Там, может детям смушать милитаристические идеи. То есть, э, есть и такие у нас, да, со мной да, работает коллеги, собой, такие, которые ненавидят евреев. Да, да, да, которые у них надо, надо, надо, Просто. надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, они стали шовинистическим настроением. Ну, не просто пропаганда, пропаганда правящего буржуаза. Буржуазная пропаганда. Согласен. До 23 минуты. Наверное, буржуазное мышление, естественно. А сейчас, посмотрите, в интернете же один мусор. Что там смотреть. Вот откуда выковырять что-то зерно? А с какого у нас будет небуржуазное мышление ну, у большого Если у нас, мы, все материалисты, значит, у нас бытие определяется определяет сознание. Да. А раз у нас ну, буржуазное бытие, то какое у нас у большинства может быть еще познания? Это мы выбиваемся только. Да. да по суду, действия является день, как по существу. Да, да, да. Ну, по поводу интернета не согласен. То есть интернет как э, величайшее благо, так и величайшее особо. Это да. все диалектика. Да. Вот как раз. Диалектика интернета. Надо сейчас новую работу. Нет, мы... Диалектика интернета. Нет, возьмем статистику. Есть, человек, человек может смотреть порнографию, а другой человек может смотреть марксистские лекции. То есть... А и может просто... и то и другое смотреть. Есть, Интересно. Это... Ну, ладно. Одновременно пошли с кем-то смотрим. если взять статистику, то все-таки коммунистических каналов, таких настоящих коммунистических каналов, но хочется мне напомнить всего остального. Очень маленькие сейчас Очень малевые идеи сейчас объективно. Повышаем. Опять же, мы берем вот да, левый сектор, да, сколько там вот этих вот всяких, которые на самом деле никому не... смотрели, ну самые, да, самые, самые распущенные могу... левые идеи, это, ну, я за себя могу сказать, но мне кажется, что самая роскошная левая идея том, это у нас в стране Бучков, это, Station Маркс, это Семин и это, да, Рудовый. По, по, по поводу Пучкова. А, точно, по по вот, Попов. Пять человек, кто из них коммунист? Они... Там, тубус. Тубус, он рассказывает, Это... вот он на, никогда не говорил, что он на, на он самом деле коммунистов. Не... Вот. Но они все говорят, подписывайтесь на мой канал. Там, да, да, да. Вот обычные блогеры, мне Министы, не политики, они просто что-то делают. Кагар Лискин достаточно популярен. У ну, него ну, вот ну, как ну. раз сейчас эта компания для выборов, mm -hmm. и он там информационно помогает в связи с этой компанией проблемам, которые он в, в каком-то 42-м оборудовался? Mm -hmm. Понятно. Ну, ну выборы. А чего бы не поработать а на буржуазных выборах? Вполне таким типа, буржуазным но Он, а же он же может использовать эти выборы для агитации. Нет, если он делать. будет использовать именно такие вопросы. Ну, так сказать, тогда проблем нет. Я не спорю. Если цель у него главная, не Вы, выиграть выбор, а, да, а он так может там участвует. Но поскольку он сам не является коммунистом, то такую ну, агитацию он может развернуть. Я вот, честно говоря, такой общий левый сомневаюсь. Общий левый это никая использования. Это, это мелкобуржуазность. Вот я так его увидел. Общее дело. Ну то есть вы считаете как арлекинского некого? Конечно. А что? Мы, мы просто считаем. Вы считаете некого? Очень много марксистов. марксистов. марксистам и инвестам отец. То есть, то есть мнение, там и все прочее по факту, да, что он сделал? Ну, может быть, он позже так, уже. Так, да. Я просто не в курсе, может быть, я, не знаю, может, он часто создал? Я, когда он не слушал в последнее время, Раньше не видел Раньше был, по-моему, уже выходил из левого фактически. Писал книжечки там, то вместе с Тарасом. Ну, да. Просто я смотрел не только его стримы, но еще где он самостоятельно что-то рассказывает. Там марксизмом ну, далеко. Молодовато, да. да. Марксизм там далеко. Нет, ну, ну, я сейчас не буду... Або, очень, а кого возьмем? Да. Он говорит в основном о марксизме. Або, да. М -много. М -много. Но, но вот... Коммунистам его нельзя. Но он использует марксизм для как защиты идей, он использует. Ну, не то, что как вот, ну, да, кроме марксизмской риторикой. Да, чтобы защищать идеи, как еще Вот именно. То есть он риторику использует, а, он, а он, на самом деле. Но он при этом популярен, его продвигает. Целый долг, канал тоже есть, да, там много ресурсов, много, mm -hmm. огромное количество. Беседует с многими личностями, да, выезжает, там, все, много чего. Вот. Не то, что это теория, просто может быть так, что что Пучков, что Попов друг друга рекламируют, потому что у них одна и та же социальная института не защищается одни ну да. и те же И Пучков, который там на, на президент уходил, обращался. Обращался, обращался. Мир, пришел? Пришел? Да, да. Гобрин. Работайте практически. Это же когда митинги разгоняют, так он как раз говорил, что надо сильнее митинги разгонять. А, а больше надо да. дорожку действовать. Надо ужесточить за... и -ин информацию, знаете, стройки. Да, проявилось, как раз. Уже diyor. очень давно была вот эта вот реакционная мерзость на канале, которая... Когда он после блинобойщиков писал, да. да? что-нибудь там свои права борется, с малым жрут, но при этом он себя никогда не называл ни коммунистом, ни марксистом. Ни ну, я, при этом, просто жил когда? в Советском Союзе, и мне хотелось бы туда вернуть. Ну, такое вот, вот что-то. Он меня стоял, грубо говоря. Но, опять же, вот он, например, посчитается, береги Юлина. Но он Юлина уже давно не продвигается. А он Шумкова, который пользу приносит, я бы сказал, да? Они с Юлиным, насколько я помню, из-за денег поругались, потому что настроение у Попова когда писали Данат Юлину э, о, о, Пучков Пучков на стрим, Данат Юлину, Пучков не отдавал эти деньги Юлину, они поругались из за. Этого. Вот. Но он сам говорит, что у меня я считаю себя мелким буржуй. У меня мелкий буржуй сознание, я этим буржуюсь, и следующее. Ну, по факту таким Он на Улин тогда говорил, даже, когда они обсуждали, да. То, э, мелкие, ну, ну, вот, истерику устроили. Вот, ну, это, это все ладно, я бы хотел вернуться как раз к казанским корновщикам и к вестнику Гуре, который тоже растет по качеству, не, на, не по дням, а по часам, по качеству роликов, по качеству аппаратуры. Опять же, непонятно откуда. Но при этом, почему казанские корновщики облажались с... Со своим требованием не добились, по сути, ничего. Согласно, если читать рудоу, тогда этого не добились. Но если читать рудоу. Давайте вместо Маркса все будем читать рудоу. Поэтому я и говорю, что это некоторые будет. Это как Юлин сказал когда-то то, что можно бороться за коммунистическое будущее, только почитав манифест коммунистической партии, можно больше ничего не читать. Ну, это тоже как-то устарело. Это просто программный документ, который писался в 10-3 сроки. <говорили> тогда уже обсуждали, что <говорили> он Но да, Но это мы давно уже обсуждали, если надо повторим. Но, с другой стороны, сама основа, что надо к коммунизму стремиться, это да. А вот, Какие там указаны были пункты? Ну, это, тут, конечно, в каждом, да, можно сказать, категории наемных работников свой подход, который получается. <свят> вот, но почему почему интуитивно и выделяется рабочий класс и остальные наемные работники? Да, рабочий класс – это кавычный Потому что э, рабочие, непосредственно участвующие в производстве да, такого продукта, они видят результаты труда, они приблизительно даже могут быть не обладая какими-то знаниями, могут оценить, сколько у них, на самом деле, отобрали приблизительно mm -hmm. Ну, скажем так, обладая зачатками бухгалтерского учета, прикинуть, сколько продукты произвели, они это знают, сколько произвели, сколько она стоит на рынке, да? И сколько они получили зарплату. Смотри, сколько получает он можно начальник, сколько получает Можно да, прикинуть, нет. это все вот, не да. так сложно. Вот. Я, конечно, не хочу вас... Допустим, у меня есть товарищ, он постоянно рассказывает Какие он детали вытачивает на своем станке мини-мил, там мега профессиональный чепустанок. Вот. И потом эти пресс формы уходят там, 3 миллиона, 5 миллиона, 7 миллионов. А ему платит 50-60, ну, максимум 90 тысяч. Я слышал, что заметил, получил. Вот, тебе и тебе и прибавочный продукт. Нет, тут прибавить на И сколько у меня зарплаты, все-таки? Ну да. Ладно. Нет, он про свои, своим трудом сколько к этой болванке прибавил. Я, прибавлю, говорю, вам, я говорю, какой сейчас прибавочный на самом деле продукт огромный. Нет, все-таки, по-моему, прибавочный. 40 стоимость тысяч что что, создает, что да, работает, делает, адвокат, адвокат работает. А он создает... А адвокат надо. Адвокат получает миллион двести, а вот этот вот юрист, помощник адвоката получает 40 тысяч. Ты что 3 получаешь чистой плата, а 40 а еще десятки на кипятке. Да, и, дай бог есть. И 14 платят за квартиру. Вот. И у него все равно на жизнь а, не а, а наемные работники, которые бюджетники там, и прочие, да, которые непосредственно участвуют в производстве какого-то продукта именно ощутимого, материального, да, они, им сложнее оценить, сколько же у них отчуждает. Это на уровне бюджета надо смотреть. Mm -hmm. Он Поэтому... а учит кто-нибудь за 11 230 рублей за минималку? Учит детей? Но, или... тем не менее, какой? осознать интерес могут и те, и те. Я осознал свои интересы да, как наемная работу. Будучи преподавателем. Аркадий осознался что здесь в удочке. да я кем только не был, в тот момент, а, тогда я в охране работал, в охране работал, да? там Григорий, там в банке работал и так, далее, и так далее, ну вы там, не знаю, работаете? Да. Вот тоже. Я буду школьником еще осознал. Это, кстати, будучи школьником, не рабочим занятием. Я, я тоже да. в школе еще осознал. Просто это вопрос, а, это, вот, это просто в, вопрос о работе с людьми на межклассовых подпольках. Ну, это решение решить. Но капитальное решение было? Ну, если женщина работает такой же год, как мужчина, то есть Где? Кого? Евреев. Ну, в годах 70-х. Да. Можете прочитать Да. да. да. Газ, Но, это а Европа, там, там, там, там были на. Да. Главой национальной республики не, не мог да. стать человек, который ну, по национальности... Сначала был корректно? русский, а потом русский, по-моему, да, был. Да, заместителем было. А, в смысле, по национальному признаку главу, главу республики. Да, Но, опять же, там. Ну, там это хочу, в разные времена. По-разному будет. Да, да, безусловно. А во-вторых, антисемитизм. Государственного антисемитизма. Но не государственный. Ну, а, а Вытовой вы, антисемитизм мы запретить не сможем. Это нет. и не так. Да, потому что.. Вот, вот эта реакционная идея, она решается через... Ну, она существует при классах противоречивания? Вот как раз именно на классовой позиции мы можем и изжить и, как вы говорите, дискриминацию женщин по половому признаку, и дискриминацию других рас и национальностей, потому что мы с ними все братья, мы все трудящиеся, и с женщинами, и с другими национальностями и с нетрадиционно не будем. Да. С нетрадиционно ориентированными они тоже трудятся где-то сытно сказать я слышал в интернете не гей рабочие ближе буржуа натурала но я не спорю что может быть отдельные есть люди которые действительно немножечко это, никуда пошли, там, с головой, да. и так, я не знаю. Они, они тоже могут... трудящиеся, они возможно. тоже трудящиеся. Мы же не можем читать их попасть. Ну, Но... вот, например, советский дипломат, он может, в да, Ну, не должны его печки сжить, потому что хорошо. Мы тут вообще не об этом. Ну, растет их количество? Растет. Почему растет? Потому что пропаганда. Все, вот я только это. а что можно будет поставить? Ну вот посмотрите фильмы тоже. Ну что, вот, <смеш> Малиновый Ну там же все. Вот, алкоголь, наркотики, секс. Ну, там. Больше гомосексуализм это нормально. Показывается. Вот, особенно <смеш> зарубежных фильмах. Наши еще не так ходить могут. Но в зарубежных фильмах, пожалуйста. Это нормально. Больше всего этим занимается Оскар. Самая буржуазная награда. <смеш> Даже пароли сняли на американский фильм можно ну, посмотреть на ну, большую ну, очень хорошо -то показывается. Точку в этих вопросах мы сейчас поставить не можем, поэтому ставим запятую. Мы продолжим собирать наши дискуссионные клубы, благодарим за это РРП, благодарим участников и благодарим наших зрителей и слушателей. С вами был Союз Коммунистов и ваши верные товарищи.